Но что поделать, что поделать, дорогие друзья. Первая карта сегодняшнего Best of 3 в полуфинале уже мы с вами находимся. Княжество против Зя-Княжества. Зя-Зя-Княжества. Вот так иногда можно выразиться. Кудвайс. Уверенные выстрелы с крика, Но пока вместе с Делайнером удается сделать парочку фрагов. При этом, кстати, в этой парочке фрагов находится Мартовский Зайка и Нейманс. Апофеоз, который играет в этот раз роль медика, естественно, спешно начинает подъем своих товарищей по команде, в то время как бомба уже заходит на двойку и уже была небольшая попытка поставить, но Кернайс понимает, что это, в общем-то, нецелесообразно и напротив даже довольно-таки опасно. Кстати, подпросели сильные игроки оборонительной стороны. Гудвайс, Делайнер отправляются на отдых. Твинс успевает поднять Делайнера. Кикернайс, nice. даблкил, попытка забрать и еще одного от э, мартовского э, зайчика. Неудачная попытка, и Делайнер остается в соло. Ну, конечно, ситуация будет крайне тяжелая и непростая. Очень, мне так кажется, даже я бы сказал, невыигрываемая. Вот так, потому что все-таки один в 5. ну, эйтс нужно сделать при этом один в 4, простите При этом в первую очередь нужно успеть забрать имена Апофеоза, чтобы не было последующих ревайвов Ну вот сейчас у нас погибает Нейманс, как вы можете догадаться, это, в общем-то, не вопрос скорее, да, потому что его в теории могут поднять Хотя за ним никто не отправляется на подъем, и здесь промахи, промахи, в результате которых погибает игрок э, обороняющейся стороны и, кстати говоря, нужно немножечко мне все-таки подразобраться. Я, конечно же, сейчас подразберусь, собственно, кто кто где. Потому что одни княжества, другие княжества. А кто конкретно, в какой стране? пока Небольшая загадка, потому что куда ни посмотри, одни князья. Княгиня, вот княгиня, я бы по ней ориентировался. А, ее нет в этот раз. Вот, пожалуйста, хоп, и нет княгини. Ну, что пойдет. Давайте по делайнеру, наверное, ориентироваться. Что тут вообще, короче, полная несостыковка по э, никнеймам из тех, кто <laughs> здесь был нарисован, короче. Но сейчас как-нибудь будем пытаться выкарабкиваться из этой ситуации. Можно, в принципе, по Неймансу. Нейманс — это команда княжества, соответственно, сейчас у нас за княжеством э, выходит, что обороняются. А Нейманс со своим княжеством выигрывает. Кстати, сейчас в Молтове сгорает один из игроков, и Медвик последний, Ура, его выиграли, прессингует раунд. Нейманс, ряд, ряд, ранее упомянутый мной, и счет становится 2-0 в пользу коллектива княжеств. Именно так, княжество, давайте Начал запоминать. Все. Потому что из заявленных, по сути, здесь Кернайс, Мартовский, Зайка, Нейманс, а Фантей вместе с Апофеозом заменили Белорусика и Княгиню. Ну что ж, потасовка под единичкой, не совсем, правда, конечно, под единичкой, скорее, ну, бомб Кэри находится на меду, и в любой момент, в общем-то, бомбу можно будет уносить как, как на одну сторону, так и на другую, Это вопрос, конечно, опять-таки, не принципиальный. Скорее вопрос позиционный Да, что будет происходить, вот от этого Все и будет зависеть. Но сейчас Кернайс ищет возможность кого-то Все-таки забайтить на открытие с позиции по, ми по минимуму гранат В данный момент было выброшено, хотя периодически Хаешки взрываются, и это все-таки радует Хотя бы какие-то позиции пытаются Прогреться. Кернайс забирает Гудвайса При этом еще и в подкате, еще и в голову а Вот такие вот минуса У нас раздаются, и как вы видите, действительно Происходит перетяжка на вторую точку Пошумели под единичкой, стянули тут до всех соперников Ну а зашли конечно же на абсолютно пустой сайт Что в общем-то в данной ситуации Все красиво, правильно, замечательно Великолепно как теперь ретейкать? Естественно, у нас бусты. Медвика подсаживают. И посмотрим, как Медвика с подсадки сумеет реабилитировать эту позицию. Забирает мартовского зайка. Но тут же погибает от Кернайса. Гудвайс. Минус со снайперской винтовки. И далее Нейман в очередь спину. Гудвайса. Меду за бога. Забирает соперника. И это дефьюз бомбы, дорогие мои друзья. Счет в матче становится 2-1. Молниеносная такая своего рода. Хопочки и э, раздефьюзенная пачка. Раунд начался. Напоминаю, что проигравшая команда в этом матче займет четвертое место в рамках этого турнира и не получит, к сожалению, за участие в нем ничего. Разве что только Респектульку и не более. У нас уже заминирован, кстати говоря, проход. И вот чудом сейчас, кстати, не, не, под, не подорвались игроки атаки. Но каким-то, опять же, повторюсь, чудом все-таки удается пройти, не наступив на место. Нейманс, даблкил и Один минус от Твинса, всего-навсего Один минус от Твинса, ну и в общем-то Его здесь сминают, как и В целом всю команду, тут просто Без шансов, любые поползновения Какие-либо от игроков обороны Ну, были сведены Просто на нет Ничего не удалось сделать, за княжество пока Проигрывают, но опять же это пока все Конечно номинально Энтри уже был сделан, забрали Мартовского зайку Пока размена никакого не последовало. И подъема, кстати говоря, тоже пока еще не было. Апифиос, видимо, еще пока не совсем а, добежал, так сказать. Ну вот сейчас уже все вроде бы как хорошо. Подняли, все замечательно. Снайперы на позициях. Попытка все расчехать максимально хорошо. После контактов ситуация 2 в 3 с перевесом для атаки. Апофеос уже ресает, опять же, одного из своих тиммейтов. Твинс пока никого реснуть не может. Ну и это, в общем-то, понятно, почему там, как бы, без всяких ресов сейчас дела происходят. Да, потому что до да, тиммейтов еще как-то нужно дойти. А, в общем-то, учитывая численность и кучность соперников, сделать это будет очень и очень непросто. Ну, во всяком случае, уже в непосредственной близости находится соперники. Нейманс забирает Апифиоза, спасая тем самым, в общем-то, Твинса. Потому что Твинс рисковал Бомба. и в данный Бомба. момент мог проиграть перестрелку. Но спасибо сопернику. Соперник тиммейта расстрелял в спину. Ну и здесь промах от Нейманса. Попытки, опять же, выстрелов на упреждение. Ну и Твинсу, конечно, здесь не выйти. Можно сколько угодно пытаться а, перестреливать. И таки попадает даже в Нейманса. Ну Я ладно, выигрышал. ладно, допустим. Врат, допустим, попытка, как говорит не пытка, но Но Все а, же таки это 4-1 К сожалению, тщетные попытки э, На смену ситуации И это, в общем-то, логично Учитывая факт того, что э, численный перевес Капитальнейший, тотальнейший Максимальнейший был на стороне Именно команды Закняжества Пока перестрелки, перестрелки И у нас глобально ничего не поменялось Хоть в атаке теперь находится коллектив э, За княжество, да, если я не ошибаюсь Да, как раз за княжество сейчас находится в атаке И, бои, и дорогие вы мои вы друзья вы Они все равно проигрывают раунд Счет в матче 5-1 Вот здесь перестрелка на базаре, как бы Как мы могли сейчас заметить, была И все, эта перестрелка заглохла моментально Может быть и не стоило, конечно, вступать в перестрелку Именно на этой позиции Позволить оппонентам сыграть Uh, более широко занять какие-то другие позиции И уже попробовать отыграть от ритейка В таком случае Но, опять же, этот случай не представился Потому что вы сами все видели uh, План закончился, не успев начаться Ну, на мой взгляд Было бы вполне себе уместно Сейчас забрасывать соперника арбузами, конечно же Если бы была бы такая возможность Потому что... Подскальзывались там, я не знаю, наверное, соперники бы Делайнер минус Кернайс И при этом еще, кстати, это второй минус От Делайнера а, в этом раунде До этого погибал Фонтей Но его успели поднять И теперь, я думаю, Кернайса также поднимут Медвик на данный момент отдыхает Неспешно Двинс может, конечно, поднять э, Соперника э, Простите, почему-то постоянно хочется сказать соперника Хотя, конечно же, тиммейтам Конечно же тиммейта мартовский зайка Даблкил замечательный причем Даблкил и проход на единичку уже, Которую защищать Особо-то и некому Гудвайс у нас остается Последним, но ну, в принципе позиция неплохая Может открыться как бы Около спин своих соперников От флешки удается увернуться и при этом Еще и перед уворотом Удается сделать минус, но В непосредственной близости снова Мартовский зайка Хэдшот от него и это 6-1 Пока очень уверенно разыгрывается Раунд карта начался. командой Княжество. Или за княжество. Княжество. Да, я все время Короче, надо просто запомнить, что... Ага, вот так. Фантей. Сразу вот такое начало раунда у нас, дорогие друзья. Делайнера вырубает. Ну, понятно, дуэль снайперов произошла, которую Делайнер э, проиграл. Так бывает. Гудвайс, кстати, имеет соперника перед ним, но... Встречи не произошло Ничего, в целом, конечно, страшного И, наверное, наоборот, это даже позитивно, что Не произошло встречи, однако Все-таки это не спасает ни Гудвайза, ни Медвика Ни Медузу Бога, никого это не спасает Как каток Просто сейчас команда Княжества проходит по своим оппонентам И Нейманс последний минус В этом раунде, счет 7-1 Ну, если сказать, что Это уверенная игра, то, наверное Это ничего не сказать но глобально, конечно, выглядит все это очень уверенно. Ну, просто очень Я даже просто сейчас не могу пока представить, что нужно сделать команде за княжество для того, чтобы побеждать. Ну, понятное дело, конечно, пользоваться какими-то раскидками и так далее, и тому подобное. И, может быть, более четко стрелять, и, может быть, более тимплейно работать. Но здесь важно понимать, что все попытки... Выполнить то, что я сейчас озвучивал, могут быть разрушены вот такими периодическими аркадами. Просто три минуса. Дамы и господа. Следом еще и четвертый. Делайнер остается в соло. И все, как бы тут уже никого нигде не поднимешь. Ну да, минус по все это, конечно, очень хорошо. Минус Неймо. И моментально да, от Фонтея прилетает команда? точка в этот раунд. 8.1 заканчивается все точно так же быстро, как и, в общем-то, и начиналось. Да, он начался. Ну, хорошо держится. Что в атаке, что в обороне, хорошо держится. И, как мне кажется, в обороне держится даже еще лучше, ребята, из команды Княжество. Что, отправная точка у нас непосредственно в сторону двойки, да, по всей видимости, э, исполняется командой Княжество. Ну, и с потерей нейморса как-то надо, конечно, свыкнуться, свыкнуться наверное. А может быть и не стоит с ней Может быть стоит давать какие-то разменные минусы. Но пока разменных минусов не поступает. Вот только сейчас Кернайс там что-то где-то куда-то кого-то забрали. И Медвик еще погиб. Но его уже подняли. А вот подниматься у команды княжества есть возможность только благодаря Апофеозу. А Апофеоз у нас остался один. И при этом Неймлзе уже поднять не получится. Ну, в общем, 8-2. Глобально, конечно, мне кажется, немного провальный раунд был вот изначально. Как-то уж... Сильно-сильно, прям вот сильно-сильно раскидали двойку, и причем очень далеко, да, то есть гранаты какие-то даже и не долетали, но ну, в результате чего, в любых раскладах вещей заходили-то на пустую точку, дымов было по минимуму, но они были, справедливости ради, тут хотя бы не с голыми руками выходили. Фанте, минус делайнер. Хороший хэдшотик, по-моему А, нет, или да, подожди, нет Все, об обшибся Обшибся, дорогие мои друзья Размен сейчас у нас там произошел Но, скорее всего, оба будут подняты Так или иначе, хотя вот насчет игрока Обороны, да? я бы подумал Кстати, у нас же произошла смена сторон, Если что, держу в курсе У нас снова атакуют э Господа княжества И не совсем уверен На самом деле Выглядит ретейк э -э Вроде бы Вот казалось бы Что может испортить Этот ретейк Мне пока непонятно Да Но ситуация Как вы сами видите 2 в 2 Подниматься э Можно и нужно но уже, скорее всего, невозможно это будет сделать э, так идеально, как хотелось бы Твинс остается в соло И здесь, ох ты, какая хорошая граната Ну, она, так сказать, не убила, да Но, но очень сильно напугала, скорее всего, Твинса Ему удается даже поднять Делайнера, который делает минус Но под один спрейдаун от Кернайса открываются игроки И погибают. этот девятый матчпоинт Дорогие друзья, для коллектива княжеств. А Также, пользуясь случаем, напоминаю, что матчи проходят все по формату Best of 3. То есть до победы э, на двух картах. И в случае победы на одной карте и на второй, третья просто даже не играется, если одна команда все это дело выигрывает. Но я думаю, вы сами вчера все видели, да и без меня все сами, собственно говоря, знаете. Но бывают иногда танкисты, которые не в курсе, и стоит их э, все-таки... Не их, а им эту информацию Рассказать Но, опять же, перестрелки на рынке Все это дело абсолютно нормальное Стандартное, как мне так кажется Учитывая особенности карты Если вы хотите играть под точку 1 Ну, скорее всего, вам так или иначе придется В этой позиции а, Поучаствовать в каких-то боевых бомба. действиях и, и именно так, опять же, по получается Ситуация 3 в 3 Абсолютное равенство Но поставлена бомба, что, естественно, начинает давить на игроков обороны И постепенно они... Начинают свое перемещение. здесь как бы Кернайс вообще ни разу не хотел, чтобы кто-то куда-то перемещался. Благо, что Медуза Бога умудрился все-таки сделать минус. И даже будет еще и Дефьюз. То есть это 9-3 матч пока на этом не заканчивается. Ну, успешный, не и дефьюз. в общем-то даже гадать. не направляется к своему завершению. Потому что любые камбэки, а прежнему в целом, возможны. Ну, а нельзя исключать факт все. того, что здесь кто-то может все-таки докамбэкать. Хотя, хотя, для камбэка нужны достаточно хорошо сложившиеся условия. Твинс с гранаты подрывает Фантея. У нас по-прежнему продолжается давление все на ту же самую многострадальческую двойку. Которую, кстати говоря, единожды уже пытались захватить игроки команды княжества. Но им не удалось это сделать. В они просто проиграли, не успев до нее дойти. Но сейчас перестрелки они все выиграли. Вышли на удобные 5 в 2. Забрали дейлайнер. Остался один Гудвайс. Ну, у которого перспектив практически никаких нет На него вываливается сразу тройка соперников И просто не оставляют ему никакого шанса 10-1 и матч дорогие друзья Один раунд, раунд до победы а, Команде княжества И за княжество должны забирать как-то 7 матч -пойнтов. Очень неудачный мув от Делайнера При этом теперь, скорее всего, Делайнер уже не будет поднят Гудвайс погибает следом за ним Ну и раунд... Как-то скатывается в никуда. Медвик погибает. Медуза бога и твинс. Но нет, уже только твинс. Который успевает, кстати, Гудвайза поднять. Да, да, да, да. И Гудвайс и при этом не успевает убежать. Ну, Твинс. Твинса пушат со всех сторон. Со всех сторон на него открываются враги. Есть и снайперы рядом, да, и не снайперы. Миссия и все, провали. кого только можете пожелать. Ну и, пожалуйста, в результате перестрелка все-таки заканчивается поражением для команды за княжество. И коллектив княжества проходит на вторую карту победителями первой. Соответственно, теперь, если они выиграют вторую карту, то пройдут в финал. Мои поздравления пока что, но глобально, конечно, поздравлять еще пока не с чем. Я понимаю, что а, всю эту историю нужно в любом случае доводить до завершения.